Здравствуйте, раз приветствую на канале помощь с компьютером. И в этом видеоуроке я вам расскажу про новую функцию, которая появилась в Windows 10 Creates Update под названием «Ночной свет». Данная функция позволяет избежать при глаз при работе, чтении или просмотре фильмов в ночное время, когда в условиях слабого освещения. По умолчанию ваш экран выдает, отображает голубой свет, который... При слабом освещении начинает утомлять глаза и приводит к головным боли. Функция «Ночной свет» отображает более теплые цвета, которые вы настраиваете сами. Так что давайте я вам покажу, как настроить и как включать данную функцию. А При а, полном обновлении Windows 10, нажав уведомление вот здесь, у вас отображается такой значок «Ночной свет». Если включите его, у вас ваш монитор будет выдавать уже отображать более теплые цвета, которые вы настроили сами. Чтобы настроить, вам нужно нажать правой кнопочкой по ночному свету и нажать перейти к параметрам. Здесь уже откроется красный дисплей и будет показывать, когда он выклон до скольки и включен, до скольки видно уже мои параметры. Чтобы перейти к параметрам, надо, надо нажать параметр ночного света. Нажимаем, и здесь мы уже видим вот такую цветовую палитру и ползунок. Полз... Нажав на ползунок, вы уже переходите на температуру, которую будет отображать у вас монитор, и регулируете ее, для вот как вам удобно. Лучше всего это сделать ночью, как раз и вам будет более-менее понятно, как будет у вас реагировать ваш монитор. То есть, настроив цветовую а, температуру ночью, вы оставляете, и все, она сохранилась у вас. Теперь вы можете запланировать. Или сами включать, если отключите вот так. То есть вам нужно будет вручную включать а, данную функцию. Если вы поставите планировщик, то здесь имеется два варианта. Автоматический, то есть он будет срабатывать а, при наступлении заката и при включаться после рассвета. Или установить часы. Часы это когда вы настраиваете уже вручную. То есть во сколько он у вас включится и во сколько выключится. То есть вот в это время он будет работать. У меня стоит он по нашему местному. То есть каждый день есть как смещается закат и рассвет. Он уставляет время, меняется, и он с этим временем работает. Я вот так оставляю и все. На этом видео урок еще закончится. Если у вас остались какие-то вопросы или что-то не получается, то задавайте под комментарием к видео. С удовольствием на них отвечу и помогу вам устранить неисправности. А так подписывайтесь на мой канал. Заходите на сайт «Помощь с компьютером», на котором вы сможете найти много полезной информации в виде статей или видеоуроков. Зарегистрируясь на сайте, вы сможете воспользоваться функцией «Вопрос-ответ». Нажать на кнопочку "Задать свой вопрос» и вы перейдете на страничку «Вопрос», где сможете оставить вашу проблему и отправить ее. Также выстроить статус «Видим всем» или только администраторам. После отправки вы перейдете на страничку вопросов, где будете видеть ваш вопрос, на который я или пользователь смогут ответить и помочь вам в неисправности. Ну а так регистрируйтесь на сайте, подписывайтесь на канал, просматривайте видео, ставьте лайк, если видео вам было полезным понравилось. и понравилось. Тогда комментируйте и репостите его. Я буду очень признателен. Всем спасибо и до скорой встречи.